Два часа назад так то вышел, я чуть-чуть посмотрел, чуть-чуть и потом вспомнил, что нужно с вами посмотреть, так что давайте посмотрим с вами, давайте, а вы ставьте пока что лайки и oh, oh, oh, oh. О! Нормально. Вы знаете этого актера? Каптер лазер. Этой же смене биржола краса? Минку о о о Классно, да? Они придумали красно. И такую музыку. Так Кто КТРК, да? знаете, Кстати, я долго... Заметили, да? Золотые люстры. Они где это? Вообще, я вообще не замечал такие золотые люстры. И они где вообще нашли, если знаете, напишите тоже в, ком... в комментариях. Вот это, когда этого я смотрю, вспоминается сразу детство. Спортик такой вспоминается. Есть же фильм Ванчопа. Ванчопа подстроен именно под него. Он больше ни в какую роль не может, кроме Ванчопы, это подстраиваться. Короче, вспоминаю, вижу его, вспоминаю «Ван короче. Классно, да, когда у тебя есть своя охрана, и от лишних людей Это избавиться надо вот таких вот Субтитры yeah. сделал yeah. Semenic, semerit, zombiele Классный, он надреж. Классный. Да. Эту улыбку чего стоит? Эта улыбка чего стоит, да? Его. Вот так что. Смотрите, классный мне понравился это. И вчера еще это вышел вышел новый клип. Канад Шоумин Шаптанбейков, знаете? вот тоже запишу, давайте реакцию. И, и, если, и дальше буду записывать, каких вы попросите. Пока комментариев буду читать, и я вот засниму реакцию. Но это не знаю. Это без эмоций было, потому что просто... Не знаю, там Целая жизнь, наверное, была Одного вот человека Была, короче Классный этот Я даже поставлю лайк Лайк И вы мне тоже лайк под... поставьтесь И подпишитесь, кто не подписан И вот А я с вами буду прощаться С вами был Адилет И всем удачи Всем пока